доброго времени суток всем это сергей николаевич сергей николаевич кирко казахстан сегодня хочу поговорить о мотивации мне очень часто говорят следующие вещи мне нужен волшебный пендюль, как я это называю мне нужна мотивация мне нужна сама мотивация я не могу начать я не могу получить внутри себя состояние огонь я не могу себя замотивировать помоги мне пожалуйста поэтому я решил записать ролик о мотивации прежде всего что такое мотивация Мотивация это состояние души, такой огонь внутренний, когда ты себя чувствуешь как бог, ты творишь как бог, тебе не важно какой у тебя ресурс, сколько у тебя людей, какие у тебя условия вокруг, ты творишь, ты делаешь, ты горишь и не обращаешь внимания на внешние факторы. Это состояние возбужденное такое, типа адреналина. Вот. Оно создается теми вещами, которые вы действительно, которыми вы хотите обладать. Неважно, продукт это услуга, либо, там, ну, я не знаю, девушка, которой ты хочешь обладать, у тебя состояние эйфории, ты горишь, и пока ты ее не добьешься, вот это все внутри тебя вот, горит. У тебя хватает энергии, у тебя хватает ресурсов. Это состояние мотивации. Когда мотивации нет, что с этим делать? Но прежде всего, смотрите, очень часто слышим что, ну, Такие вещи, что о чем ты говоришь, какая мотивация, какая там высшая цель да? или там бизнес Когда у меня голая задница, извиняюсь за выражение, нет штанов Когда мне дома кушать нечего, мне хлеб не на что купить, я живу на копейке Я не могу переключиться, я думаю только о том, что мне нужно решить финансовый вопрос, У меня кредит через неделю и тому подобное так вот, на самом деле нужно четко понимать, что мотивация бывает разная. Мотивация делится на три, на три вида. Первое, это мотивация для тела. Мотивация для тела это предметы, которые находятся вокруг нас. Это деньги, это что еще туда входит. Материальные ценности, которые помогают нам выживать. То есть все, что вокруг нас предметное да, находится, это еда, это одежда. Вот это все материальные ценности, это и есть для тела. То есть дом, в котором ты живешь, крыша над головой, как говорят, автомобиль. Если у тебя нет вот этих вещей, то глупо говорить о том, что ты будешь делать дальше. Следующий вид, это мотивация для ума, это знание, это отдых. Это какие-то вещи, благодаря которым ты развиваешься и получаешь какие-то еще эмоции дополнительные знания это опять же оно немножко относится к благосостоянию потому что это идет увеличение предметов обихода которые вокруг тебя но уже немножко излишней и есть еще мотивация для духа мотивация для духа что в себя включает это состояние когда ты начинаешь получать удовольствие от того что окружает тебя удовольствие от сервиса удовольствие от путешествия удовольствие от процесса которые происходят вокруг тебя дополнительные эмоции, ты начинаешь кайфовать, вот это тебя тоже мотивирует. Так вот, тут нужно понимать, вот благодаря тому, что я сейчас говорю, что если у вас действительно нет штанов, да, если у вас нечего, извините, открываешь холодильник, и он пустой, нечего поставить на стол, то ты не можешь переключиться на мотивацию для э, духа, мотивацию для э, ума. Ты думаешь постоянно о том, что тебе нужно... Решить повседневные проблемы, повседневные заботы. Поэтому в первую очередь нужно работать вот именно над этим. Тут есть такой совет. Я всегда говорю, ребят, самая мощная мотивация, это ситуация, которая подталкивает вас к определенным действиям. Это ситуация, когда вы попали в такую передрягу, которая заставляет вас принять решение, сделать какие-то шаги, выйти из зоны комфорта. Когда приходит ко мне человек на презентацию, я выясняю четыре вещи. Первое. Есть ли у него желание к тому, о чем я ему рассказываю. Второе. Я для себя ставлю галочки по ходу презентации. Можете себе для себя это записать, и когда вы эту технику примените, вам станет все понятно, подходит вам человек или нет. Первое. Это желание. Если у человека есть желание, то он готов с вами работать. Второе. Обязательное условие. Это если у человека... Желание не просто желание, а готовность к действию. То есть готов ли он что-то делать. Если он к вам пришел на встречу, это уже говорит о том, что он делает первые действия. Попросите его выполнить что-то. Или спросите у него прямо, ты готов прямо сейчас что-то в своей жизни изменить? Готов или нет? Пусть он скажет, ты готов делать что-то ради того, чтобы получить желаемое. Третье. Это ситуация. Вот это очень важное звено, о котором я сейчас говорю. Подталкивает ли человека к принятию решения быть вместе с вами и воспользоваться вашим предложением или бизнес-идеей? Ситуация, в которой человек должен стоять перед выбором. То есть он уже в принципе в поиске должен быть. То есть у него большой долг висит, ему кредит надо закрыть, он хочет машину купить. И эта ситуация подталкивает ему к тому, чтобы найти новые источники дохода. Вот именно об этой ситуации я и говорю. И вот здесь, когда мотивация для тела, именно вот этот факт имеет значение. Последнее, что я спрашиваю у человека, только последнее. Есть ли у него возможность в данный момент со мной Работать вместе ⁇ это финансовый вопрос. Он стоит на последнем месте не зря, потому что это самое последнее. Сначала вы должны понять первые три пункта. Мы немножко отвлеклись. Вот, а, о чем я сейчас хочу поговорить. Как же с этим работать? То есть, если ну, самая сильная мотивация, я вам хочу сказать, что это самомотивация. Вы сами, сами должны четко видеть перед собой ситуацию, вы должны понимать, чего вы хотите. Есть методы самомотивации. Мотивация нужна всегда, внутренняя или внешняя. Так вот, есть методы самомотивации. Первое – это страхи. Самая сильная мотивация – это страхи. Ваши страхи, что если вы чего-то не сделаете, чего-то не предпримете в своей жизни, то будет полная, извините, задница в вашей жизни. Страхи бывают разные. Вы можете искусственно их нагнать, или они уже есть в вашей жизни. Помните, в фильмах показывали там и до сих пор показывают, когда ставят на счетчик, то есть вот ты мне должен такую-то сумму и каждый день идет счетчик. Вот это отличная мотивация. Если вы для себя что-то придумаете саму мотивацию, сейчас очень многие бизнес тренера используют специальные создают такой документ и ты отчитываешься перед своим наставником или перед людьми и ставишь сам себе ультиматум. То есть ты договариваешься с самим собой и говоришь, страху себе нагоняешь. Если ты не выполнишь эти действия и не получишь такой результат, то ты, например, сумму там в тысячу долларов отдашь такому-то человеку. Причем человеку, которого ты очень сильно не любишь. Это мягко сказано. И это мотивирует. Ты сам себя мотивируешь на действие. Если ты выполнишь то, что ты обязуешься, то ты эти деньги потратишь на себя любимого. Вот. Следующее. Следующее для самомотивации методика Это думать нужно не о прошлом, что у вас было А поставьте для себя, придумайте для себя будущее В котором бы вы хотели быть Вот это будущее нужно четко для себя проработать И ощутить себя там, спроецировать, сделать касание с этим будущим Понюхать, попробовать, потрогать эмоций добавить, можно помедитировать в каком-то смысле, представить себе свое будущее, либо пойти и увидеть, где оно уже есть у того человека, которым вы себя представляете на той ступени, это может быть наставник, это может быть дорогой отель, это может быть дорогой торговый центр, касание, придите, представьте, что вы здесь, что вы делаете покупки, что у вас деньги неск... нескончаемый поток идет, что вы можете позволить себе все, что хотите, шик, лоск, если кто-то себе представляет, что он путешествует, ну, зайдите, посмотрите передачи. Ну, я не знаю, сходите в турагентство, посмотрите каталоги. Поинтересуйтесь, чем живут люди, что там есть интересного. Сделайте касание. Представьте себе будущую жизнь. И это очень сильно мотивирует. Представьте, что вы этим уже обладаете. Что это ваша жизнь. То есть вы уже по факту там находитесь. Вот это очень сильно мотивирует. Многие медитации и системы по проработке целей и мечты вашей и не одной, а многих они именно на этом построены это второй совет, который я вам хочу дать это больше всего работает то есть ваши страхи и не зацикливайтесь на прошлом а придумайте для себя свое будущее найдите именно конкретно свое будущее в котором бы вы хотели оказаться и представьте, что вы уже там проработайте это все это все работает Следующее, о чем я хотел поговорить при, ну, по методике самомотивации, есть, как бы это назвать, есть формула определенная, по которой можно ну, мотивировать себя. То есть это были рекомендации и техники, а это формула, как себя мотивировать. 90% любого успеха это рутинные действия. То есть все, что бы вы ни делали в этой жизни, 80-90% это рутинные действия. И как себя замотивировать? Наш мозг так устроен, что вам нужен маленький результат для того, чтобы поверить в более большой результат, в более большие цели мечты и в то, что у вас это получится. Вы сами себя будете пошагово мотивировать. Так вот, воспользуйтесь тем ресурсом, который есть у вас в данный момент. Поставьте для себя цели мотивационные, небольшие, маленькие, комфортные для вас. И рассчитайте их именно на тот ресурс, который в данный момент есть у вас. Как это выглядит? Я хочу не миллион долларов. Я хочу или я намерен заработать для начала хотя бы 100 долларов. Потом 500, потом 1000, потом 10 тысяч, потом 50, потом 200, потом 500. И только потом я приду к миллиону. Как заработать 100 долларов? Я должен тем ресурсам, которые у меня есть. У меня на это есть, к примеру, 3 часа. У меня есть автомобиль. У меня есть идея в голове, у меня есть друзья, у меня нет денег, нет ничего. Что я могу сделать? Я могу сесть, подумать о тех ресурсах, которые у меня есть, и научиться пользоваться этим ресурсом, чтобы в течение 2-3 часов заработать вот эти 100 долларов. Мозг поверит, мои ментальные рамки расширятся, и только тогда я начну думать о том, как заработать уже не 100, а 200 долларов. То есть, пример очень простой. Я могу выйти, у меня под носом стоит бутик, да, продают, ну, к примеру, модные шарфики. Я на ходу их э, сейчас импровизирую. Я могу взять этот шарфик и сделать рассылку своим друзьям или сделать несколько звонков и продать его немножко подороже. Придумать красивый логан, красиво преподнести это все, красивое объявление. И в течение двух-трех часов у меня этот товар разлетится. Это пример. Потом с этого товара я могу сделать оптовую закупку и увеличить в течение там, недели свой доход до 500 долларов. Это пример, как это работает. Это не только классический бизнес. Вы можете продать идею, просто найти себе э, человека, который будет вас инвестировать, инвестора. То есть не надо этого бояться. Вы можете придумать идею за 2-3 часа, подумать о своих друзьях, и предложить им стать просто э, инвесторами, но соучредителями. То есть, заработать свой процент. Вы поднимаете телефон и говорите, ребят, есть идея очень крутая. Я гарантирую вам, что через месяц мы с вами заработаем столько-столько. Проблема в одном или трудная задача состоит в следующем. Для запуска этой идеи я все прочитал, Мне нужен капитал э, Давайте вместе с вами этот капитал организуем, я все беру на себя, организацию, ответственность, я это все проверну, через месяц мы имеем, мы возвращаем свои деньги, свою долю, мы все в доли, но через месяц мы имеем вот такую-такую прибыль. На самом деле это не трудно, важно не бояться и сделать. Да, есть страхи, да, есть риски, да, еще что-то есть. Но тут важно, как вы себя замотивируете. Насколько ситуация вас подталкивает к действию, слышите, да? И насколько вы боитесь того, что будет через месяц, если вы этого не сделаете, или если вы вообще ничего не начнете делать. То есть, если у вас не получится, или вы вообще ничего не будете делать. Вот те вещи, о которых я сегодня хотел поговорить. В конце что я вам хочу сказать. Что, надеюсь, я вам был полезен. И я вам хочу сказать одну простую вещь. Если вы сами не сделаете выбор, то этот выбор за вас не сделает никто. Если вы сами не начнете делать первые действия, то никто вместо вас, за вас ничего делать не будет. Вы должны просто понять, пришел ли в вашу жизнь день X, Когда вы вот сейчас, сегодня готовы просто взять и что-то поменять. Вы готовы в своей жизни перевернуть монетку, посмотреть, что с другой стороны, увидеть новые возможности, увидеть свое новое будущее, увидеть то, что вы э, не имели бы, если не примете сейчас решение. Просто научитесь быстро принимать решения и научитесь немножко хотя бы на первых шагах себя мотивировать. А дальше придут первые деньги. Из моего опыта, отличная мотивация это первые заработанные деньги это прямо отличнейшая мотивация так вот просто научитесь делать первый шаг и научитесь зарабатывать свою первую зарплату или научитесь заработать свой первый доход пускай это будет 10 долларов 5 долларов или 100 долларов у вас у всех планки разные система работы одна но цели действия у всех разные. Вот о чем я хотел сказать. Надеюсь, я вам был полезен. Это был Сергей Николаевич. Будут вопросы, обращайтесь. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Я стараюсь ежедневно выкладывать полезную информацию для своих подписчиков, для партнеров, для клиентов, для тех людей, кому это будет полезно и интересно. Подписывайтесь на мой Instagram. Я скидываю все это как на YouTube, так и в текстовом варианте в Instagram. Всем удачи!